Что такое всероссийская перепись населения с точки зрения ее подготовки и проведения? Это масштабный проект, в реализацию которого вовлечены тысячи специалистов. Это десятки задач и сотни подзадач. Как управлять этим процессом? Как упорядочить огромный поток самых разнообразных данных и выделить из него все самое важное и актуальное? В 21 веке ответ на этот вопрос ⁇ BI-платформа. Ее внедрение ⁇ закономерное продолжение взятого Росстатом курса на всестороннюю цифровизацию статистики. Теперь за всеми аспектами подготовки, проведения и подведения итогов переписи можно наблюдать в режиме реального времени и в мельчайших деталях. Для удобства вся информация сгруппирована в три модуля, в соответствии с этапами ведущейся работы. В первом модуле аккумулируется массив данных, связанных с подготовкой к переписи, актуализация списка адресов, подбор и обучение переписного персонала, подбор помещений для переписных участков, работоспособность оборудования, в том числе планшетных компьютеров. Вся эта информация наглядно представлена с детализацией до муниципального района. Второй модуль – важнейший инструмент контроля за ходом сбора сведений о населении. Информация начнет собираться в октябре 2021 года из портала Госуслуг, из планшетов переписчиков. В несколько кликов можно будет наблюдать за динамикой поквартирного обхода, переписи на стационарных участках и активностью участия в интернет-переписи населения. Фактически, система позволяет заглянуть на любой счетный участок и дотянуться до каждого переписчика в любом уголке страны. И, наконец, третий модуль — это визуализация процесса обработки уже собранных материалов переписи на региональном и федеральном уровне. Мониторинг кодирования, консолидации и загрузки данных в базу Росстата еще никогда не был настолько нагляден. Окончательные итоги переписи будут подведены в 2022 году, и работа с ними тоже будет организована на базе BI-платформы. Но всему свое время. Всероссийская перепись населения. Создаем будущее.